очередное заседание, в повестке дня 69 вопросов, 5 постановлений, 11 по 118 статье, ну и основная повестка. По нашему мнению, сегодня главный политический вопрос, которого мы ждали после внесения два с половиной месяца, почти три, это постановление об обращении к президенту о признании Донецкая и Луганская народных республик. Вы видите, что ситуация вокруг нашей страны нагнетается в течение последних полугода. Ну и даже зачастившие к нам лидеры Нормандской четверки и э, Великобритании, сегодня вы знаете Шольц, в принципе, все их приезды заканчиваются ничем, как и... Э, заседание контактной группы и в Париже, и в Берлине. Но я вам напомню, что, в принципе, у нас аналогичная ситуация происходила с Абхазией, э, Северной, Осетии, э, Южной Осетией и Приднестровией. Вы помните, что там тоже гибли люди сотнями. Там тоже был произвол обкуренных наемников. Понимаете? Но когда он прекратился? После того, когда мы, своим постановлением, Обратились к президенту, президент признал, мы тут же заключили договоры с так называемыми непризнанными республиками, и тогда вы имеете законы по э, уставу ООН, имеете право заключать договора и оказывать всякую помощь. Поэтому нас чрезвычайно удивляли сначала заявление некоторых депутатов Единой России о том, что постановление наше якобы э, усиливает эскалацию. А их заявление вообще-то можно квалифицировать как вмешательство в внутренние дела. Почему? В нашей ситуации мы, в принципе, поддерживаем референдумы, проведенные в двух, кстати, полносоставных областях, и Донецкой, и Луганская области проводили два референдума. Сначала в 1994 году они провели референдум о том, что они готовы быть в составе Украины на правах автономии, но сохранением русского языка, традиций и так далее. А в 2014 году у них, кстати говоря, на референдуме голосовали, повторюсь, Донецкая, Донецкой и Луганской области, но они, 89% граждан всей Донецкой области и 96% граждан всей Луганской области, пришедших на референдум, поддержали как раз видя последствия Майдана, как раз организацию своих независимых республик и обращение к руководству Российской Федерации. Восемь лет в этих республиках продолжается, в принципе, ну скажем так, вела текущая война, которая временами она усиливается. И там, по данным ООН, реальные данные, я убежден выше, мы там вот вместе с присутствующий со мной товарищам и Казбеку Цуковичем, который чаще всех из нас там бывает, и Александр Андреевич, мы утверждаем, что там не 15 тысяч погибло. Там погибло значительно большее количество. Причем подвыпившие вояки с той стороны, в принципе, они же не стреляют по копам, они стреляют по детским садам, по школам, по больницам по другим культурным объектам, понимаете. И в данной ситуации в последних выборах депутатов Государственной Думы 8-го созыва в Донецкой и Луганской областях 600 тысяч граждан Российской Федерации. Если вы помните, американцы организовывали вторжение на Гренаду и ряд других территорий, чтобы защитить одного-двух своих граждан. Но у нас, повторюсь, 600 тысяч граждан Российской Федерации, которых... Мы считаем, что вот принятие нашего проекта постановления с обращением, оно в принципе даст им защиту. И мы совершенно недавно были там вот, с Казбеком Цуковичем. Люди очень ждут принятия этого постановления. Потому что, ну вы представьте, Великая Отечественная война у нас была 4 года, да? А там уже 8 лет. Жить каждодневно под ожиданием обстрела, это крайне тяжело. Ну и конечно же вы видите, что происходит с той стороны. С той стороны идет накачка... Украины летальным оружием вам каждый день средства массовой информации сообщают о прибытии 4-10 военно-транспортных самолетов с различными видами вооружений. Более того, я был недавно в районе Станицы Митякинской, на границе Луганской области. С той стороны польский флаг, польский спецназ присутствует со стороны бендеровцев. В районе Мариуполя присутствуют серые волки, спецназ Турции. В районе Широкина присутствует спецназ Великобритании. На каком основании? Ну, то есть там вообще-то на ту сторону завезена куча международных наемников, бандюганов, которые, в принципе, приехали поживиться на войне, потому что кому война, кому мать родна. И мы убеждены, что если мы не принимаем, а вот если вы почитаете предложенные проекты постановления, вы видите, что... У авторов так называемого альтернативного постановления у них даже темы не хватило написать свое обращение. Они к своему постановлению приложили наше обращение. Но если наше обращение является обоснованным документом, который в принципе излагает всю суть и позицию, а позиция КПРФ и наших союзников, она вообще-то изложена на 18 съезде 21 апреля 2021 года в обращении к украинскому народу. Она изложена... В постановлении нашего президиума совсем недавно, как раз опять же к украинскому народу, мы глубоко убеждены, что мы очень серьезно уступили свою историческую территорию нашим так называемым партнерам, которые ну, англосаксы никогда не шагают назад, пока не получат по морде. понимаете? Поэтому в данной ситуации мы поддерживаем действия руководства нашей страны, по защите Белоруссии при обращении ее граждан, по защите Сирии, по защите Казахстана. Кстати, в Казахстане, кто не знает, там участвовали с противоположной стороны как раз все вахабиты, прошедшие стажировку в Сирии с другой от наших вооруженных сил стороны. Причем были туда организовано привезены определенными силами. И в принципе, как Южная Подруссия, Средняя Азия, она является на самом деле... Ну, скажем так, центром разделения России на две части. Учитывая, что у нас половиной тысяч километров границы с Казахстаном, вы понимаете, что это, какую угрозу представляет. Возвращаясь к Донбассу, Казбек Куцукович он является одним из руководителей рабочей группы по подготовке этого проекта постановления. Лично он сопровождал 94 наших конвоя на Донбасс, был хорошо знаком, и сотрудничал, и с предыдущим руководителем ДНР Захарченко. И сегодня он поддерживает прямые контакты и с Леонидом Ивановичем, и Денис Владимировичем. Владимировичем. Поэтому он совершил... неделю назад он вернулся из Донбасса. Пожалуйста, Казбек Николай Васильевич уже сказал, что по данным Организации Объединенных Наций на Донбассе уже погибло более 10 тысяч человек. И более 50 тысяч человек получили ранения. По нашим данным, количество погибших на Донбассе давно уже превысило 50 тысяч человек. Мы не можем больше мириться с тем, что каждый день гибнут люди, каждый день на Донбассе идет война. Все разговоры о том, что мы можем спровоцировать войну, крупную войну, мы можем попасть под санкции. Мы уже с вами слышали, когда Государственная дума Российской Федерации принимала постановление по Южной Осетии и Абхазии. Нас тогда тоже пугали санкциями, пугали крупномасштабной войной, но Николай Васильевич правильно сказал, как только мы это постановление приняли на землю Осетии, Южной Осетии и Абхазии пришел в мир. Нам необходимо сегодня сделать этот шаг. Наша партия с 2014 года... Свой выбор уже сделал. Мы признали итоги референдума на своем высшем форуме, на пленуме Центрального комитета партии. И свои взаимоотношения с Донецкой народной республикой, и с Луганской народной республикой выстраивали как суверенными государствами. Николай Васильевич уже сказал, что мы отправили 94 конвоя на Донбасс. Это более 13 тысяч тонн продовольствия, строительных материалов, медикаментов. Мы продолжаем эту работу. Мы на Новый год детям отвезли гостинцы, более 150 тысяч подарков передали детям, посетили детские дома, школы, садики. И больше всего нас поразило то, что в детских домах количество детей увеличивается, к сожалению. Поэтому мы мириться больше с этим не можем. Я считаю, что сегодня все фракции должны сплотиться вокруг нашего постановления и поддержать постановление Государственной Думы по обращению к президенту по признанию независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Спасибо. Александр Андреевич знакомит вас с текстом заявления, которое мы приняли вчера. Это третий документ, повторюсь. Первый документ мы приняли на 18-м съезде нашей партии в обращении украинского народа. Обращение президиума было в декабре прошлого года и вчера мы президиуму приняли еще одно заявление, которое в принципе есть на нашем сайте и роздано всем средствам массовой информации, но Александр Андреевич ознакомит вас. Более, это, это заявление, которое вчера вечером был подписал Геннадий Андреевич Зюганов, распространено и по депутатам Государственной Думы, все те, которые сегодня будут принимать очень важное решение. В этом заявлении явно аргументировано, доказано, э, та, э, так Та провокация, которая готовится, она будет иметь катастрофические последствия. Она основана на интересах крупного олигархического капитала, в который втягиваются в эту бойню, втягиваются славянские братские народы, украинские и русские. В первую очередь в этом заявлении оно более определено, что этот вопрос надпартийный, этот вопрос не имеет возможности отлагательств. Если вспомнить слова Ленина «вчера было рано, завтра будет поздно», то и вчера это, это заявление необходимо уже было принимать. Оно предельно конкретное, оно предельно ясное и не имеет никаких э, расхождений с точки зрения ожидания людей, которые сегодня живут на юго-востоке Украины. Чтобы завалить любой вопрос, необходимо его поставить на консультации, на дискуссии и так далее. На наш взгляд, постановление, которое родилось в на днях от Единой России как раз преследует, может преследует эту цель, чтобы похоронить окончательно а, предельно конкретные заявления. Поэтому мы еще раз обращаемся к депутатам Государственной Думы, которые сегодня будут а, нажимать на кнопки. Это, это, это, на основе их решения зависит мир не только на Донбассе, не только людей, жизнь многих тысяч людей, но и мирное небо вообще над головой. Поэтому мы обращаем внимание на это заявление заявление, чтобы внимательно депутаты почитали, прежде чем голосовать. Спасибо. Я хотел бы, завершая, всех вас, скажем, инженеров человеческой души, вернуть вот к чему. По нашему глубокому убеждению, ситуация на Донбассе ⁇ это реализация статугимы, разработанной еще бывшим советником по национальной обороне, известным Зежинским. Почитайте его труды, шахматная доска и ряд других, которые, в принципе, прямо ставили задачу. Столкновение России с Украиной для того, чтобы не дать Триединому русскому народу объединиться Потому что он говорил, если Украина, Белоруссия и Россия вместе Это сверхдержава Если одной составляющей нет, то Россия подвержена дальнейшему расколу Более того, если вы посмотрите, то американцы, реализуя эту стратегию, Решают еще один вопрос Вы, наверное, помните, лет 10 назад Широко обсуждался вопрос о том, чтобы евро сделать первой резервной валютой. Ну, на фоне в принципе возрастающей экономической мощи Объединенных Франции и Германии. Сегодня вы видите, что американцы в нарушение правил ВТО, устава ООН, в принципе коммерческие вопросы решают с помощью своих семи флотов. Ну, в данной ситуации не признается уже построенный и не, не дается разрешение как к своему сателлиту Евросоюзу запустить, несмотря на то, что они мерзнут эту зиму, северный поток, который технологически уже готов. Для чего? Для того, чтобы заставить европейцев вместо десового российского газа брать дорогой, сжиженный американский газ, мощности которого у них, кстати, не хватает. Но в данной ситуации наносится экономический ущерб и Евросоюзу, и России. В части, если вы посмотрите, то наш товарооборот 20 раз выше с Евросоюзом, чем с Соединенными Штатами Америки. И в данной ситуации, с нашей точки зрения, здесь решаются в том числе и экономические, и геополитические вопросы. Поэтому мы Просим всех депутатов поддержать наш проект постановления, который стал бы дополнительным козырем и во встрече Владимира Владимировича Путина сегодня с канцлером ФРГ Штольцем. Почему? Потому что ну, если вы на доску, на стол переговоров кладете обращение Думы с ее позицией, наверное, это более сильная позиция, чем просто позиция любого руководителя. Поэтому мы проинформировали вас о своей инициативе. Спасибо, благодарим за объективное освещение.